приветствую вас в одиннадцатом уроке начального курса арабского языка ассалям алейкум мир вам в этом уроке мы изучим две буквы схожие по написанию но разные по произношению и по своему значению это буквы га и тэмербуто эти буквы мы будем изучать одновременно из-за схожести их написания отличаются они только в наличии и положении точек и изучая данные буквы одновременно вы сможете сразу запомнить разницу в их произношении в их написании и их отличия главные, а отличия у них очень существенные, в том, какие именно нам предстоит сейчас узнать. начнем с необычной буквы, с буквы Т марбута. Она необычна тем, что является аналогом буквы Т, изученной нами ранее, и указывает на женский род существительных и прилагательных. Слово марбута в арабском языке буквально означает «связанное». То есть та это та связанная. Подразумевается, что ее верхние окончания продлеваются и как бы связываются между собой, а точки ставятся над пересечением двух концов, то есть над буквой. Отсюда и такое название – та связанная. Это особая буква, которая имеет особое назначение в арабском языке. А именно, она используется в существительных и в прилагательных для обозначения женского рода. Чуть позже, когда мы будем изучать написание данной буквы, мы еще детально в этом вопросе разберемся. А сейчас давайте поговорим о произношении данной буквы. Произносится она очень просто, точно так же, как изученная нами буква Т. И а, также она похожа на произношение буквы Т в русском языке. Как вы должны помнить из урока о букве Т, огласовка Фатха произносится Э-образно. У буквы Т-Мармута точно так же огласовка Фатха имеет Э-образный оттенок. Давайте прочтем данную букву с огласовками. С Фатхой. т т т, т. с кесрай ти ти ти из даммой. ТУ. ТУ. ТУ. Следующая буква – это буква Г. Она означает «звонкий согласный звук Г». Г. Этот звук произносится из конца горла с участием голоса. По звучанию он похож на западнославянское произношение буквы Г. Например, в украинском и белорусском языках. Г. Г. Каким образом вы можете научиться произносить данную букву? представьте что вы э, хотите произнести обычную букву г г но не касаетесь языком неба то есть язык приподнимается как при произношении буквы г но не касается неба получается такой смазанный г, г, г, г. прочтем данную букву с согласовками с фатхой. Г, г, г, г. С и и ГИ, с ДАММОЙ, ху. Также важно понимать разницу в произношении данной буквы и изученных нами ранее буквах Х и ХО. Буква Х не звонкая, она произносится из глубины гортани очень мягко, без участия языка, насколько вы должны помнить из прошлого урока. Х, Х. А буква Га напротив озвончается, так как она очень схожа с произношением буквы Г. Га, Га, Га. Также если сравнить букву Га с произношением буквы Х, то буква Х, она твердая скребущая. Положение языка касается неба как при произношении буквы К. хо Ха. А в произношении буквы ГА язык не касается нема, Он лишь немного приподнимается таким образом, чтобы она получилась звонкой. ГА. ГА. ГА. Сравните. ХО. г а. ХО. А. Изучим написание буквы ГА. В отдельном положении буква напоминает форму луковицы или по другой аналогии пламя свечи. Буква ГА. Пишется сверху вниз, сначала ее правая часть, а затем, касаясь строки, поднимается вверх и соединяется со своим верхним окончанием. Важно запомнить, что основание буквы, ее нижняя часть находится строго на строке, не выше и не ниже, и высота буквы примерно одна клетка. Вы в анимации можете наблюдать, как пишется данная буква. В приведенном примере буква написана после алифа, который не соединяется слева. Это глагол «тэгэ», «тэгэ», «тэгэ», «блуждать», «скитаться» или «погибать». В начальном положении буква пишется сначала так же, как и в отдельном положении, то есть э, рисуется сверху вниз правая ее часть, затем она закругляется и, не доходя до верхнего окончания, Делается петля, которая как бы разделяет букву на две половинки. Затем делается разворот, и вдоль строки пишется соединительная линия до следующей буквы. Очень наглядно порядок написания буквы показан в анимации. В примере показано слово hava он погода атмосфера воздух климат в арабском языке очень часто можно встретить многозначные слова и то или иное значение выбирается исходя из контекста исходя из того о чем мы говорим или о чем читаем в произношении данного слова нужно помнить о функции буквы гамза которая разделяет гласные звуки мы предыдущий гласный звук слог в отделяем от окончания он Вун. Хва он. Хваун. он. Пожалуй, наиболее сложное и необычное написание данной буквы в срединном положении. Буква напоминает банд состоит из двух петель. Сначала от соединительной линии у предыдущей буквы делается изгиб вверх и рисуется верхняя петля. Высота этой петли примерно одна клетка, или может быть чуть больше. После верхнего изгиба линия ведется вниз по диагонали и пересекает линию строки. Затем рисуется нижняя петля, ее размер тоже может быть одну клетку или немного меньше. Затем эта петля возвращается вверх до строки и резко изгибается в левую сторону для соединения со следующей буквой. Здесь нужно... Внимательно посмотреть на анимацию письма данной буквы и постараться воспроизвести это самостоятельно на бумаге. В примере, где буква г находится в середине, показано слово «Лягабун», «Лягабун», «Лягаб». Это слово означает «пламя», «жар». Буква г находится между буквами «Лям» и «Ба». Обратите внимание, что в печатном виде, в машинописном виде, буква «Г» пишется несколько иначе, чем в письме вручную. И в конечном положении буква напоминает написание в отдельном положении, но пишется с соединительной линией справа. Делается изгиб вверх, на высоту примерно в одну клетку, а затем дописывается круглая часть, левая часть буквы сверху вниз. Нижняя часть буквы может не доходить до строки, может как бы зависать над строкой. От нижней части буквы до строки может быть некоторое расстояние. И крайний пример с конечным положением буквы «Га» – слово «Аллах». Думаю, многим будет интересно узнать, как образовано слово «Аллах» и его точное значение. В арабском языке есть слово Иляхун, Иляхун" – «Бог», в общем смысле «Бог». Или божественная сущность. Например, это слово употребляется для обозначения каких-либо древних богов разных культур и народов. Иляху Зевс. Иляху Один. В женском роде «богиня» добавляется буква Таймарбута. Например, богиня Афродита будет «Иляхату Афродита». Иляхату Афродита. Что же касается слова Аллах, то к нему добавлен артикль алифлям И по идее должно получиться слово Аль-Илягу, Аль Однако в процессе исторического развития арабского языка и частого употребления слова Аллах, буква Алиф исчезла. Она перестала отображаться в письме, но вместо нее стали писать вертикальную огласовку над буквой «Лям». Данная огласовка означает длительный гласный А, тот самый Алиф, который исчез. Буква лям стала читаться удвоенной ввиду того, что артикль алиф-лям стал добавляться не к слову иля, а к сокращенному слову без алифа, к слову ля. Таким образом получилось слово Аллах. Прошу обратить внимание, что буква лям в данном слове читается твердо. Это исключение. Именно в слове Аллах мы должны читать букву лям тверже, чем обычно. Аллах, Аллах. Что касается значения слова Аллах, его этимиологии, многие ошибочно полагают, что это такое собственное имя мусульманского бога, бога арабов, по аналогии с именами богов древности. Но на самом деле это ошибочное заблуждение, это не так. Артикль Алифлям в арабском языке имеет очень важную функцию. В одном из предыдущих уроков мы уже изучали артикль Алифлям, и там я указывал на то, что одна из функций артикля в арабском языке это обозначение единственных в своем роде предметов, единственных, которые существуют в мире. Например, Солнце и Луна в арабском языке всегда пишутся с артиклем Алифлям. Эти планеты существуют в единственном экземпляре, по крайней мере, в нашей Солнечной системе, в нашем мире. Мы не будем говорить о других планетарных системах и галактиках. Мы будем говорить о планетарной системе Земли. И у нас есть одно Солнце, одна Луна. Поэтому в арабском языке мы обязательно используем с ними артикль Алифлям. Ащемс Аллахомар. Точно так же в арабском языке к слову Бог добавляется артикль Алифлям. И он нам говорит об единственности, об уникальности Бога. Таким образом, получается, что «Аллах» буквально означает «Единый Бог», «Единственный Бог». Если мы пообщаемся с христианами на Ближнем Востоке, с арабами-христианами, они точно так же используют слово «Аллах». Если вы прочитаете Библию на арабском языке, там тоже будет использовано данное слово. И вы сейчас могли наглядно убедиться, исходя из этимологии арабского языка, как правильно переводится данное слово, каков его точный смысл? Аллах, Единый или Единственный Бог. И нам осталось изучить в данном уроке букву Таймарбута. Она имеет особое назначение в арабском языке, пишется только в конце слов в качестве окончаний для женского рода существительных и прилагательных. Пишется она точно так же, как буква ГА и отличается только наличием точек сверху. Я не буду показывать в анимации написание этой буквы, так как мы это уже рассмотрели при изучении буквы Г. Хочу лишь обратить ваше внимание, что у данной буквы не существует написания в начальном или в срединном положении, так как эта буква встречается только в конце слов. Если Тамарбута следует за буквой, не имеющей соединения в левую сторону, то она имеет вид отдельного положения, как, например, в слове «хайятун», «хайятун» «хайят», «жизнь». Алиф не имеет соединения влево, поэтому буква Тамарбута также не имеет соединений. Во втором примере буква Тамарбута добавлена к букве Я, которая соединяется с другими буквами с двух сторон. Слово читается Лехетун, Лехетун, Лихе борода. Полагаю, что здесь все предельно просто. Вы с легкостью запомните данную букву и ее написание на основе уже изученной нами буквы Г. В дальнейшем мы будем очень часто встречать букву Тамарбута в словах, так как слова женского рода есть в большом количестве в арабском языке, как, впрочем, и во многих других языках. На этом данный урок, дорогие друзья, подошел к концу, а в качестве задания вам нужно будет традиционно потренироваться писать изученные буквы, потренироваться их читать согласовками. Если вам понравился или не понравился урок, пожалуйста, оцените его лайком или дизлайком. А также рекомендую подписаться на канал, нажать колокольчик для того, чтобы не пропускать новые уроки и видео по арабскому языку. До встречи в следующих уроках.